Магазин sportknit.ru Демонстрация гимнастического мата 2 на 1 метр, толщиной 10 см, тройного сложения. Наполнение мата поролон, быстрого восстановления. Материал, кожзаменитель, скрепленный плетением. Мат в сложенном состоянии занимает 100 50 см, высоту 40 см. В таком состоянии его можно использовать как детский стульчик. Ссылка на товар под видео.